Uh, я извиняюсь перед теми, кто уже слышал мой доклад, <смех> здесь есть такие люди, потому что я уже читала вещи, что очень-очень похожее где-то, по-моему, в феврале. Uh, но когда меня попросили выступить, я вспомнила, что у меня вообще есть тема, которая уже разработана. Вот я слегка ее переформатировала структурно, но в общем и целом смысл тот же, так что вы услышите то же самое. Для всех остальных я представлюсь. Меня зовут Софья Игоревна, я аспирантка филологического факультета РГУ. Собственно, это имеет косвенное отношение к моему докладу, потому что в конце я немножко скажу о типах, на мой взгляд, повествования и как это соотносится с видеороликой. В целом, сначала я хотела бы окунуться в историю. Наверное, ее все здесь знают, но никогда не вредно повторить, что первые компьютерные игры позиционировались как семейное развлечение и они не делали никакого гендерного различия между мальчиками и девочками. Предполагалось, что вся семья будет весело играть в компьютерные игры и, в общем, так это и позиционировалось. В 1980-е годы э, компания Atari решила сделать рекламу четко гендерно ориентированной и сделала ставку на мальчиков. Собственно, э, да, вот пример рекламы, с одной стороны, ориентированной на девочек, это 1983 года. И рядом 1986 год э, да, у нас на плакате уже папа с сыном. Э, э, Соответственно, к 90-м годам возник вопрос, вообще, есть ли женщины в компьютерных играх и играют ли они в них. Когда вот эта иконографика там не очень видна, но в целом это исследование самих игр, самой геймерской индустрии которая показывает, что, в общем, женщины играют в компьютерные игры, а деньги на рекламу для женщин почти не тратятся. Так, да, нет, спасибо тебе. Можно было попросить их подождать? что мы записываем. Спасибо. Вот таким образом женщины в компьютерные игры играют, а для них компьютерные игры не делают или их игнорируют при рекламе, при роликах и так далее. При этом я не останавливаю свое внимание на довольно-таки специфических жанрах, которые в общем присутствуют, да, это корейские ММО со своими традициями, это так называемые дейтинг-стимуляторы, стриппокеры, в общем, с ними все понятно, и их анализировать, ну, то есть кому-то интересно, но не мне. Вот. Я и так прекрасно представляю себе, что там происходит. А, в своем, для своего анализа я выбрала три очень известных а, компании. Это Blizzard, а, BioWare и Bethesda. Собственно, почему именно их? Ну, во-первых, все эти три компании достаточно а, широко представлены на рынке. Их игры известны более-менее всем, кто вообще играет в компьютерные игры. И, а, кроме того, у них довольно много общего в плане того, что у них у каждой есть своя MMORPG, они у, у всех есть свои собственные разработанные миры и собственные концепции повествования. Но они творят в разных жанрах. Иногда слегка пересекаясь, но в целом они представляют собой разные стратегии того, как женщины репрезентуются, и при этом все они, особенно в последнее время, их как бы хвалят за репрезентацию женщин по разным поводам, но они получают достаточно одобрительные оценки интересно посмотреть как развивалась репрезентация женских образов у этих, в этих компаниях, в играх этих компаний. И, собственно, что они, с чего они начинали, к чему они пришли и почему все сложилось именно так. Собственно, чем известен Близер? Да? У них целых... На данный момент три-четыре основных вселенных. Да? Это Warcraft, Starcraft, Diablo и Overwatch. У каждой игры по несколько частей, и они, пожалуй, одна из самых старых, самых известных корпораций. Uh, BioWare известные старыми играми, такими как Baldur's Gate, Neverwinter Nights, uh, франшизы Star Wars и собственными мирами Mass Effect и Dragon Age. Беседы uh, – это серия The Elder Scrolls, огромная, и Fallout. Ну, собственно, uh, да, <laughs> слегка поздно, да, почему я выбрала именно их. Uh, в целом, uh, есть уже устоявшиеся представления о том, как можно попробовать оценить медийный продукт, на то, является ли он дружелюбным к женщинам или нет. Но, на мой взгляд, методы, которые предлагают для оценки фильмов, книг, не очень применимы, или там тропы отдельные, они не очень применимы при оценке компьютерных игр, потому что этот жанр интерактивный и в одной игре может присутствовать в какой-то один троп, который при этом не использует всю игру. Да, даже если там есть тот же самый, там, есть замороженная женщина или в каком-то сюжете используем принцип субфеты, э, то да, вся остальная игра при этом может показать себя с лучшей стороны. Да, э, не стоит объяснять, что вот все эти термины значат. Что такое принцип субфеты? Сейчас я так, все тогда объясню. Собственно, что такое тест в общем, он не призван показать, он соотносится с обычным кинематографом и означает, в общем, следующее, что если в фильме есть две женщины, у них есть имена, и они говорят друг с другом, не о мужчинах, то тест Бегдель против. Единственная цель этого теста показать, насколько смешно и нелепо и безумно, да, когда мы смотрим фильм, в котором... Нет этого. что у нас э, внезапно женщины полностью выключены из повествования или вся их э, деятельность направлена на обслуживание мужчин. Знаешь, что они там... у них нет имен, это странно. Э, если они говорят только о мужчинах, что у них нет других интересов, или они вообще друг с другом не разговаривают. Э, например, э, это видно на примере... Там, последних фильмов Marvel, да, в каком-нибудь гражданской войне, в каждой команде есть по женщине, но друг с другом они так и не поговорили, разумеется. Да, стеклянно-целулоидное... Просто пожалуйста, мне все таки кажется, что тест Бехделя... Бехделя, это женщина. Ну, я понимаю, фамилия просто сложная, простите. Мне кажется, он все-таки подходит больше к такому, к попкорному массовому кино, которое направлено на массовое зрительно, нежели к художественным кинематографу, потому что есть достаточно большое количество очень интересных фильмов художествах, которые там не, не соответствуют этим параметрам, действительно являются очень хорошими. И... Этот тест не про качество фильмов. Фильм может быть прекрасного, замечательного качества, всем нравится выиграть Оскар и так далее. Но, как, да, Я фильм, поняла, я... а тогда на что влияют э, показатели презентации женщин в фильмах? Это показывает, это показывает что как бы, какая-то проблема есть, что недостаточно женщин в фильмах, которые обсуждают не только мужчины. И, что... Я что поняла этот вопрос. А, зачем В общем, э, для многих вообще имеет ли смысл смотреть этот фильм или, по крайней мере, Предупредить себя, да, что ждать от этого фильма женской репрезентации не стоит. Ее там не будет. Ага, понятно, спасибо. Простите, а разрешите вопрос. А такой момент, что если мы берем киноискусство, то это уже закончен сценарий, закончено действие. Но в играх игрок игроин. Короче, человек, который играет, влияет непосредственно на события. Насколько он дан в данном случае актуален? Так я и говорю, что не актуален. У меня прям написано. Методы оценки других жанров неприменимы. Хорошо. <смех> а что такое принцип смуфет? Сейчас я тебе расскажу. <смех> а, да. Что такое стеклянный целулоидный потолок? Да, стеклянный потолок это то, что мы имеем в реальной жизни, так когда женщины, достигая определенного карьерного уровня, не опускаются на следующий просто потому, что они женщины. А целулоидный потолок, это термин как раз для фильмов, его используют я видела и для игр, и для других медийных произведений, когда а, тоже героиня застревает на каком-то уровне и дальше не развивается. Там, вокруг нее мир растет, там, герои другие получают там, повышение, и более интересную жизнь, задание, а она вот она остается в каком-то. застревает в каком-то образе и дальше не двигается. Нам, а, всех интересующий принцип Смурфеты. Собственно, родился из о, серии мультфильмов про Смурфиков. Изначально это раса маленьких синих гномиков. Все мальчики. И э, для того, чтобы э, испортить их, добрых и хороших, я не помню, как именно зовут злодей, в общем, он создал да. девочку Смурфа. И... Э, отправила ее к ним, чтобы она их значит, соблазнила и завлекла на путь зла. А, да, то есть здесь как бы женщина, да, принцип сумуфер, это когда, во-первых, женщина одна, только для того, чтобы просто она была. У нее нет своей личности, своего характера. Она как бы, если ее можно легко заменить на торше, и ничего не поменяется для повествования, даже если это будет злой торшер то э, мы имеем принцип сфорфета, да? <свят> Замороженная женщина – это, скорее, троп. Но он довольно-таки часто применим и часто встречается. Это тот случай, когда он встречается в играх тоже. Самый яркий пример, наверное, «Макс Когда женщина присутствует в сюжете, только для того, чтобы дать мотивацию главному герою. Чаще всего это мертвая женщина. Ее смерть дает мотивацию главному герою что-то делать. Это, еще это может быть уехавшая далеко женщина, которую там, нужно вернуть каким-то образом. В общем, в сюжете она как бы как двигатель, а не как личность, не как персонаж. В целом, да, в играх такое встречается, но... В случае да, там, большого проработанного мира и так далее, сложно говорить, что если у нас встретился этот троп, игра сама по себе м -м, плоха, использует клише и так далее. То она может это использовать и другие клише, а может не использовать, может быть это случайная ошибка и так далее. То есть это, по единственному этому тропу нельзя судить обо всей игре, на мой взгляд. Хотя, в целом, да, это плохой признак, потому что это очень, устар... это как дама в беде. Слишком часто встречается, устарела и показывает, что люди не хотели думать, когда создавали тот или иной сюжет. Начать свой как бы, разбор творчества этих корпораций, я бы хотела с, с того, как они репрезентуют свои игры в медиа. На мой взгляд, это очень важно. Потому что, собственно, показывают, какую аудиторию они хотят привлечь, к да? кому они обращаются, кого они хотят видеть среди своей аудитории. А пром World of Warcraft очень известны. Вот. Я хочу обратить внимание на то, что в пром-роликах, если мы видим женщин, то мы увидим их вот так. Это, во-первых, только эльфийки. Во-вторых, да, можно посмотреть, насколько они одеты. Мужчины <с> в мире World <Boy> of Warcraft обычно закованы в броню по самые уши. Глаз не видно. Промо того же самого у Беларов Mass Effect первые две части нам показывают только мужчину-протагониста. Для третьей части было выбита Фэм Шепард в качестве женщины-протагониста. Но тем не менее я хочу отметить, что промо-ролики, именно видео с ней, их было меньше, чем с мужским протагонистом. Ну, они всем больше такого. Когда чего-то мало, ты запоминаешь то, что дали. Так, а что касается вселенной Dragon Age, для серии, для первой игры Origins каждая предыстория была представлена своим персонажем. Вот, они не очень напоминают то, что было в игре в результате, но тем не менее. Вот здесь мы видим раз, там разные расы, разного пола, разного телосложения в разных жизненных ситуациях. А ко второму Dragon Age. Устоялся протагонист в качестве мужчины-мага. У него даже была канонная пара Изабелла, с которой они убегали в закат. Для а, в инквизи, в Инквизиции выбрали агендерного персонажа, да? то есть по нему нельзя сказать, мальчик это или девочка. А, да, извини за опечатку. А, для Элдерс, в случае репрезентации последнего творения беседы это Элдерс Продесс Онлайн, мы видим здесь принцип, в общем, тоже довольно известный, 2 плюс один. У нас есть два мужских персонажа, их уравновешивает женщина. Нам представляет она, что неудивительный эльфийский альянс. Но все остальные представляют альянсы в основном людей, разных раз людей. Собственно, все вот эти вот ребята борются за господство все родили Fallout, несмотря на то, что он полностью индифферентен к полу-персонажа, также представлен да, мужским протагонистом, в первую очередь. Mm -hmm. Все эти игры... Что еще важно при обзоре? Это гендерный состав. То есть, может ли игрок выбирать персонажа, за которого играет, а, насколько представлены женщины и мужчины и в каких ролях а, в качестве значимых персонажей а, и презентация в истории и мифологии мира. А, для Blizzard, особенно раннего, характерно почти полное отсутствие женских персонажей среди что значимых, что незначимых персонажей до определенного момента не было даже женских юнитов в Варкрафте. В Старкрафте женские юниты тоже появились не сразу, только с дополнением. Таким образом, то есть там, там появляется, там была Горота, какие-то такие проблески были, но в целом вы увидите очень мало женщин в ранних творениях Близзард. В Дьябло в первом. Опять же, в дополнении появилась рога. Во втором дьяволу у нас соотношение будет три к четырем. То есть четыре героя. Четыре персонажа мужского пола по умолчанию и три э, персонажа женского. Вот, в «Старкрафте» э, последний. У нас есть выбор из трех протагонистов. Да, это те, э, чьи интересы... представляют расы, чьи интересы мы будем продвигать в космосе. Однако, стоит добавить, что, опять же, в дополнении появился еще один женский персонаж, нового, за которую есть своя собственная компания. Однако, да, вот там, до этого момента у нас опять было два мужских персонажа и единственная Сара Кериган. А, кроме того, во втором StarCraft мы наконец-то увидели, что у протусов есть женщины, но они все равно не воюют, поэтому мы за них не а, Из женских юнитов за а, Тиранов у нас есть традиционно медики Валькирии а, в общем все Овервоч а, последнее творение Близзард, как раз и здесь а, они развернулись по многим потому что у нас а, представлены огромное количество персонажей с а, самыми разными предысториями и с разными даже типы метилосложения, наконец-то. Если до этого, в целом, если появлялись, там, можно вспомнить, Джайну или Сильвану, в целом они выглядят примерно одинаково. Это худые, белые, красивые женщины до 30, примерно, даже если они не совсем живые. Да, здесь у нас есть самые разные предыстории. Да, у нас есть Заря, которая репрезентует да, женщину очень сильную, э, такого нетипичного для компьютерных игр телосложения. У нас есть маленькая трейсер, э, есть э, э, есть роботы. Но до появления Арисы все роботы были озвучивались мужскими голосами. Так что мы только сейчас среди синдиков появились женщины. Вот. Однако и Оверлодж подвергался критике за то, как на, что... на чем именно а... акцентировала внимание камера при игре. На что попы-попы-попы-попы-попы женских персонажей а и везде и всегда. Но, может, с Генжи так же было? И с Генжи, и с Рипером, и с Солдатом? Да, с тоже. То есть, как бы, да. суть да. не в том, что это женский фонсервис, а в том, что это, в принципе, фонсервис. а да. да. Потому что и секс продаёт. И, как бы, у Кимано Ханза нет никакого смысла в том, чтобы оно так выглядело. И в том, да, что броня Генжи похоже на брони-стринги, тоже нету особого смысла с точки зрения всего. Но это существует в контексте, в контексте нашей культуры, которая исторически выиграла. Ну, потому что секс продается? Нет, уже выяснили, что это не продается. Продается. Официальные да, да. исследования говорят, что нет. Продаете, тихо, тихо, тихо, тихо. У меня большой обширный вопрос. Дело в том, что мы проект сюда пришли реально по делу. Вот. Дело в том, что мы представляем, собственно говоря, компанию, которая занимается разработкой непосредственной игры, вот. И, собственно говоря, хотели вот обсудить важность женских персонажей в принципе. Итак, собственно говоря, дело в том, что мы работаем над игрой, которая не попадает вообще ни в один из описанных типажей. Это военный тактический симулятор общевойского боя. Вот. То есть место для женщин, в принципе, не очень пригодное, но... Скажем так, поступает очень-очень много жалоб ну, вот, вот фирм на, на тему того, что э, в, в первой игре серии женских персонажей было, ну, в основном просто мобы, у которых даже не было ни, никаких Я зачатков да, в ну, — Ну, давайте потом. — Можно, человек, доклад закончен, а потом уже будут вопросы и обсуждения. Хорошо? — На ну, какие-то короткие вопросы я готова ответить на большие, давайте поговорим потом. <смех> — да. да, были жалобы на телосложение у некоторых женских персонажей. В общем, Overwatch, как бы, с одной стороны, по сравнению, особенно с тем, что было в начальных играх Blizzard, это феерия разнообразия. А с другой стороны, это все равно вызывает вопросы. Леобары, в общем, знамениты тем, что у них можно было выбрать там всегда пол персонажа, начиная с первого Baldur's Gate, Neverlander Nights. Не отличается ни Mass Effect, ни Dragon Age тем, что вы всегда можете выбрать, за кого будете играть. Будет это мальчик или девочка. Не во всех играх можно выбрать расу, вот, то есть во втором Dragon Age расы не выбирается, однако в целом разнообразие велико. Да. Тем не менее, для, например, серии Mass Effect характерен тот факт, что большинство инопланетных рас представлены мужскими юнитами. Да, мы можем гулять по планете, мы можем гулять по космической станции. И будем встречать множество представителей разных рас, и все они будут на удивление мужчины Кроме расы Азари, которая представляется, с одной стороны, самой, одной из самых сильных рас в галактике. они очень долго живут, они очень сильны политически, однако, странным образом, в основном мы их видим в роли стриптизерш. Таким образом, видимо, они... Рулит галактика, я не знаю. А там разве это не считается? Как бы у молодых азарей принято вот погулять перед тем, как заниматься. Вот почему они гуляют только в стрип-клубах? Почему? Но не только они там еще организуют бандитизм, наркотики и прочее. Да, это постепенно развивается ко второй части. В первой части в основном там консорт, азари, стриптизерши, а убиваемый в основном проганов и людей. Кроме того, да, в третьей части у нас появились единичные представители а, других полов. Там мы увидели турианку, например. А, да, из женщин соларианцев мы видели солурианку в качестве председателя Совета. А, но в целом, да, это довольно странно, да, что вся галактика у нас заполнена мужчинами, а где-то женщины отсиживаются. Талит была, я не помню, как называется. Более того, там был еще робот женщины. Сузи нельзя забывать, она только женского попа. Она в первых частях была, как Сузи. Да, потом погрела тело. Дали. Да, ей дали тело. Но, кстати, да, у Сузи гиперсексуализированное тело. Ее как бы одеть сложно. Зато она наступает роли сильной женщины, которая спасает Шепарда там чуть ли не постоянно, условно говоря. Ну а опять же, что и прикрывать у нее как бы половых органов ты и нет. А грудь есть. Но она не воспринимает это как тело, в принципе. Ну, то есть свои. Беседы в целом характерна. Опять же, полная свобода выбора, пола, расы и взаимоотношений с миром. То есть здесь, в общем, игроки всегда могли выбирать, за кого играть, начиная с первых игр. Да, и всегда были довольно-таки неплохие для своего времени возможности по созданию, по индивидуализации персонажа, за которого вы будете играть. Собственно, как эти женщины были, как женщины-персонажи представлены в самом мире, да? их визуальная репрезентация. На мой взгляд, важно обратить внимание на половой диморфизм, да? насколько мужчины и женщины одной расы отличаются, насколько велики различия. Различия в одежде и броне одно и то же, на мужском персонаже и на женском. А также все типичные для репрезентации женщин в видеоиграх вещи. Корсеты, каблуки, бикини и прочая объективизация. Да, здесь в общем представлен, да, это рандомная картинка из интернета. Одна и та же одежда на разных на мальчике и на девочке персонажа. Это довольно традиционно, да, что женские персонажи одеты более открыто. Вообще традиция бронелифчиков идет сейчас, с 80-х годов с рисунков про варваров, она перепочивала легко компьютерные игры. Ну, Blizzard World of Warcraft. Да, огромное количество раз. И, собственно, Половой диморфизм для них в World of Across очень заметен. Все мужские персонажи больше, выше мускулисти более звероподобны, если раса это предполагает. Женские персонажи меньше, всегда ближе к гуманоидному типу телосложения, миловидны и менее звероподобны. Ну, таким образом, женщины остаются миленькими. Даже если они арчихи или тауранки. Ну, органы не особо улицы, даже женщины. Ну, все равно милее, чем мужчин, да? Мужчины там даже эльфы, да, и гипермаскулинные. Но только не кровавые эльфы, которые худенькие, точненькие. Все, что вы не можете. Доспехи в World of Warcraft тоже. Зачастую демонстрируют, а, как выглядят да, довольно открытые на женских персонажах и показывают все, что можно. А, для примера я взяла также Heroes of the Storm. Да, Сбор моба игра, в которой можно посмотреть на персонажей ужасных игр. Да, это два магических персонажа: полностью одетый Кентос и Джайна с голым пупком. Почему? Потому что. Потому что почему бы не показать немного тела ужасного персонажа? Там есть тайп с трусами вот. в трусах, вот, да, а, а, Сильвана и Тиранда. Тоже одеты. Я говорю о аутфитах, которые по умолчанию, да? Раздеть персонажей можно практически любым. Но то, что нам дает по умолчанию, да, вот женские персонажи будут представлены так. Мужские одеты. Я буду по умолчанию раздел. Если ближе, наверное, к Warcraft нежели к фокусу, эм, вспомним репрессию Гель, да, то эвхики. Они а ей совсем обнажены, а те же минимальную одежду, ну, как бы, даже, даже ключевые персонажи. Но если вспомнить ключевых мужских персонажей, взять Элидана. Как выглядит Элиданов карте? Он носит оборванные шаровары и все. Он и, ну еще повязка будет. Он голый. Дядь Малхури, огромный дядька с блицухой, такой глух, тоже носит шаровары, больше ничего. Дядька Наре полубога. Он вообще голый. Он кинтабор. Он ходит, присел со своим кинтабором. Он тоже голый. Но почему вот когда вот он... Да, это важный вопрос. В общем, в чем разница между полуголыми женщинами и полуголыми мужчинами в игру? Разница в том, что Мужские персонажи, чаще гипермаскулинные представлены так, какими мужчины хотят себя видеть, а женщины представлены так, какими их хотят видеть мужчины. И это немного разные вещи. Это, это, это а, не это это вещи. Нет, женщины это, не хотят себя видеть так, хотя, как, как, как репрезентуют <серкнул> <Вы>, Между прочим, многие женщины, они готовы там, так сказать, они сами сходят. Либо сейчас объяснено, например, то, что большинство бойцов, которые в лицо какие монархи условный класс они э, ну как взяты с большого мома с боксеров, которые одеты так же мало ну понятно вот а девушки такая ну, а, проблема феминизма ну это да, несколько проблем феминизма но кстати это можно объяснить тем, что женщины примерно больше их представлены именно такой одеждой а у старших у них нет такого объяснения то есть их занятия не ну не значит, что они должны быть так одеты. Чаще всего даже танки во многих идт девушки одеты вот так же в лифчики. Ну вот такое. Потому что мне подскажет, что не все мужчины хотят выглядеть как груда мышц. Как бы в итоге, может быть, это не надо. Для не менее мужчин, которые хотят выглядеть как груда мышц, гораздо больше, чем женщин, которые в принципе, хотят ходить в родине. — Да, это просто здорово, если это не хорошее революционное. — Слушайте, у нас все Нет, тут сказать, что как хочет. Это давайте. Можно сказать что? — Да, давайте Это того, как... Да, да. Да. Да. Да. А, это хороший пример того, как выглядят детские персонажи, если их не э, сексуализируют нарочно. Да, это крестоносец э, Джаанна и Хроми. Них, они одеты целиком. Э, и в случае крестоносца даже функционально. Вот. Да, Overwatch, собственно, да, представлен. Э, большими, э, э, э, то есть вопросы вопросах Overwatch, да, это в м, да, вот той же самой, о, чем забываю, какую зовут? Которая трейсер? Нет, Дома? трейсер я, я не... Виолетовый? Мерси. Да, Мерси. А, в общем, да, внезапное подчеркивание груди у Мерси, полуголая вдова. А, трейсер с очень миниатюрным звездным сложением, очень... И все еще заняться генчурной архейной. У вас короткая или да. большой вопрос? У меня вопрос вот конкретно к вам. Первое, вы когда-нибудь видели броню, именно вот реальную, боевые образцы, сделанные для женщин? Ну, конечно. Ну, на фотографиях, да. Ну вот. И да, там фигурируют Давай реальные бронеливчики. То есть Все они уже. сделаны по форму груди. Чтобы бронеплита, передняя, не давила на нее Это первый вопрос. Второй, вы когда-нибудь пытались э, натягивать э, броню, которая сделана в формате унисекс, то есть, где ничего не выделяется? Давайте подождем до конца лекции. Да. Нерелеванно. Можно в конце. Вопросы можно запомнить и потом задать. А, я занималась боевыми искусствами, и да, спокойно. Ну, тут, возможно, не я имею в виду не тканевая броня, а именно нечто более жесткое. Не тканевая, именно жесткая бронепластина. Как бы кимоно и прочее, а, действительно, не секс очень хорошо, но именно, что касается жестких материалов... Нет, ну, а за что, что надевала защиту Защита, защита — это тоже все очень мягко, из поролона, из прочих-прочих материалов. Нет, я имел в виду бронежилет, конкретно бронежилет. Что касается любых искусств, а сколько там, ну... Мы говорим об играх, да, фантастических мирах. Ну в играх там скорее все-таки броня приближена к Средневком типа а не к Чипу. Спасибо. Да, ну да, точно. Спасибо. Да, доспехи в мире... Перед нами одна из основных персонажей игры на webinternet — Арибет. Она — паладин по своему классу. Вот. С ней связана трагическая история. И невзирая на то, что обычно паладина все-таки full play, в ее случае уязвимые места достаточно открыты для поражения мечом, например, в бою. Jade Empire, в общем, в азиатском стиле игра, и там, как ни странно, одетыми и раздетыми бывают полупола. пола вот, в основном из соображений красоты, чем функциональности. В игре Star Wars The Republic тканевая броня облегает формы персонажей, а тяжелая броня, наоборот, их не подчеркивает. А вот здесь, вот, например, вот, с одной стороны тканевая броня, да, а с другой стороны тяжелая на женском персонаже <къем> да Единственное, в, да, здесь как бы тоже одна и та же броня, разные на мальчиках и на девочках, да, у девочки внезапно открытый живот. И раз звероподобная раса, которая, в общем, представлена мальчиками и девочками, но полового диографизма нет совсем. В Mass Effect, да? Вот та, та же самая раса Азари. Мы два довольно важных персонажа для истории мира. матриарх и юстицар. И у обеих из них... Да, вообще над одеждой юстициара очень много шутили, что Матриарх Азали выглядит как будто завлекает как-то своего союзника Сарана. А там были паринг э, из-за этого. Да, юстициара в целом, да, юстициара исполняет правосудие, не вступает в никакие личные отношения, ей никого соблазнять не нужно. Однако у нее тоже внезапный глубокий вырез, и демонстрация грудей. А на этом скриншоте видно, да, это тяжелая броня а, у одного из персонажей, и подчеркнута да, грудь а, зачем то а, Да, здесь, а, как мы видим, двух персонажей, которые являются любовными интересами для Фем Шепард и, соответственно, Мэл Шепард. Uh, это акцент на попе у Миранте, да? с этого угла мы будем часто ее видеть. Uh, да, и Джейкоба, который тоже у нас снизу, и у которого внезапный гульфик вот зачем-то на одежде. Чтобы, видимо, точно персонаж поняли, вот это любовный интерес, посмотрите, оцените. Да, в, во втором аспекте мы можем найти примеры как брони, которая подчеркивает наличие груди EFM Shepard, так и брони, которая вполне себе справляется со своими функциями и при этом не является мешочками для груди. В Dragon Age Origins, скажем так, можно найти примеры хорошие и плохие. В случае низкоуровневой брони для рок у девочек всегда очень открытый живот и грудь, да, там практически бронеливчик. Иногда одежда для магов да, на мальчиков и на девочках смотрится очень по-разному. Да, на маге это будет мантия, на девочке внезапные открытые там, с подвязками. В общем, странная одежда. Full plate может как подчеркивать наличие груди, так и спокойно его скрывать. То есть выбор в пользу одного или другого продиктован непонятно чем. В инквизиции есть персонаж довольно-таки значимый Ивьен, которая тоже щеголяет. Она магичка, ей в общем, да, защита не нужна, но она не романсабельный персонаж, у неё как бы... Есть свои отношения и ходить с обнаженной грудью просто потому что потому подкрытые всеми трам. А, а, а это не связано с тем, что она как бы аристократка и там традиции все дела, но и модер и все. Как и так, по всем а? по, по внутренним землям да. так ходить да. очень удобно. Но по всем внутренним землям, но как бы мне да. да, не что она такой персонаж, который будет ценить внешность. Не настолько. Вот. — а, Да, если говорить а, о беседе, то в ранних играх, например, женские персонажи часто представлены в очень… Да, здесь это пиксели, да, но, в общем, понятно, насколько женские персонажи отложены. Постепенно это сходит на нет, а, хотя, опять же, Функциональность обнажения живота в Elder Scrolls Online это низкоуровневые доспехи. Чем более высокоуровневые доспехи, тем больше закрыто тело. Вот это низкоуровневые. Вот проблема в том, что в этих низкоуровневых доспехах бегают почти все NPC. Соответственно, вот так вот выглядит стража от столицы, например. Вот. Они, наверное, много нахраняют голову животом. Та вот, да, – это тоже вот. одна и та же броня, и да, тот же стиль, тот же уровень – это средняя броня, так выглядят персонажи. Вот. Тяжелая броня более-менее равноправна, но снова вот подчеркивание груди. Также важные составляющие репрезентации о, гендера в играх, является то, насколько какие именно отношения в играх присутствуют, возможности отношений. Да. То есть какого типа? Только гетеросексуальные, возможности этих отношений, присутствуют любом сексуальные отношения, отношения с другими расами и видами и о, наличие или отсутствие трансгендерности показывает, насколько, скажем так, традиционно или открыто к новому та или иная игра. Blizzard очень традиционная компания. В их, игре, в их играх возможны в основном гетеросексуальные отношения. Вот отношения Сары Кериван и Рейнера Гляц через две части уже. И довольно-таки классическим образом Рейднер спасает Керрига два раза за второй Стопкрафт. В играх Биоваров взаимоотношения персонажей развивались постепенно. В Baldur's Gate возможность завести роман появилась только с выпуском Enhanced Edition, с которым Биовар уже не имеет отношения. Uh, однако со временем появились uh, возможности завести роман и у мальчиков, и у девочек. Поначалу только гетеросексуальные, с там, приходом Dragon Age и Mass Effect, еще и гомосексуальные. За это, в общем, и, соответственно, взаимоотношения с другими расами. Uh, ролик, в котором. Uh, Первого Mass Effect, в котором Uh, постельная сцена с uh, Лярой uh, из «Расы Азарь» да, взорвала вообще медиа, потому что как так с секс-инопланетянами? Что вы пропагандируете, что вы хотите этим сказать? Uh, да. Гомосексуальные отношения да? в «Dragon Age» возможно с первой части, в «Мире масс-эффекта» — с третьей. Я имею в виду между мужчинами, да, женскими персонажами, гомосексуальные отношения, возможно, в первой части, а во второй тоже. <свят> ну, и, собственно, серия Mass эффекта известна тем, что там возможно вступать в отношения с представителями других рас, развивать именно романтическую линию. И да, там, пэринг шепард Гарус вообще, его любит весь интернет. Любопытные примеры, э, ну, условно говоря, трансгендерности в играх э, BioWare. Например, э, ремень мужественности и женственности это довольно стандартный предмет из мира Forgotten Realms. Если ты его надеваешь, ты меняешь пол. И, собственно, да, это считается проклятием, э, потому что жить не в своем поле, когда ты к своему мужу привык. Э, довольно неудобно. А, также в, в играх В мире сказала, я бы сказала существует два трансгерных персонажа МТФ и ФТМ. А, это Кремиус Акваси а, и а, Магичка из Твинтера, которая ей, появляется в комиксах. Да, я просто, э, так, мне, видимо, пропали изображения, а, то в мире беседы возможны отношения с разными полами и расами, но в целом это последнее, что волнует игру, с кем у вас будут отношения. Мир полон историй о взаимоотношениях разных рас и разных полов. Кошки и арганиани, норды и кошки, совершенно неважно, кто с кем и в каких отношениях состоит. История об этом много. В Скайриме вы можете выбрать себе любого практически партнера с помощью кодов вообще кого угодно. И, в общем, это нормально. Однако это не то, что волнует, прям скажем, игру. То есть, это не, особенно не отражается на игровом процессе, в отличие от игр биоваров, где как-то ваши отношения будут прокомментированы. Любые на самом деле отношения. Да? То есть завели вы их гетеро, любому будут как-то игра на это отреагировать. А, да, в мире Т существуют легенды <laughs> о трансгендерных персонажах. Возможно, вызванные просто ошибками в игре. Но в том случае, когда персонаж явно женского пола был озвучен мужским голосом, и наоборот. Перед тем, как перейти к выводам, я бы хотела сделать заметку о сюжетной составляющей. Для игр Blizzard характерно, скажем так, псевдореализм, и на большинстве э, высоких постов вы встретите мужских персонажей. Э, в играх беседы э, э, половые различия довольно часто представляются предметом, скорее, игры. Да? Даэдра, которые могут быть мужественными, женственными, как баэтия. Э, или э, принципиальная агендерность низших даэдр, Да, Они не являются ни... Мужчинами и женщинами они вообще не репродуцируют в нормальном нашем представлении. Иногда мы можем встретить довольно-таки традиционные для нашего мира истории о насилии над женщинами. Но при этом это не является центром сюжета. И на высоких позициях, особенно в поздних играх, мы можем встретить много женщин. В Тес онлайн довольно много можно найти женское, да? у нас, например, строго мужское. В мире биоваров довольно много мы найдем женщин на высоких позициях, они развиваются, они получают новые посты, да, там Лилиана проходит определенный путь, талия повышается до да, адмирала флота, да, они не заморожены. Да, и, собственно, к чему это все велось. Да? Во всех старых играх, кроме игр биоваров, мы видим, что, в общем, наш традиционный, как мы, как мы здесь себе представляем, гендерный порядок, он повторяется. Постепенно приходит к выводу, что невозможно игнорировать проблемы женской аудитории, да? невозможно продолжать и презентовать женщин по-старому, потому что женщинам это не нравится. И о, производители компании стараются сделать игры для женской аудитории более приемлемыми. Они борются с объективизацией, стараются вводить сильных женских персонажей о, и, в общем, продвигают новые ценности. Но, на мой взгляд, все это показывает, что они просто не очень представляют, к чему, собственно, они хотят прийти. Они хотят уйти от объективизации, но к субъективизации, к тому, как представить женщину как субъекта, прийти им все равно не удается. Да? Не то и дело срываются в старые паттерны, в старые визуальные образы, в старые тропы, в, старые, в старую репрезентацию. И... Просто по-новому взглянуть на женщину, у них до сих пор не получается, хотя они очень стараются. Всем спасибо за внимание.